Привет, YouTube. Спальная комната – это место, куда мы стремимся на протяжении всего дня. Это личная комната каждого человека, в которой все должно быть сделано под него. Поэтому не стоит несерьезно относиться к оформлению этого места. Многие понимают, что их спальная комната выглядит не так, как бы они хотели. Чтобы такого ощущения не было, надо знать некоторые необходимые советы. В этом видео как раз и пойдет речь о правильном декорировании спальной комнаты. Если в спальне источником света является только люстра посреди потолка, то это срочно надо менять. Потому что всегда должна быть возможность создать приглушенный свет, в котором любой человек может расслабиться и успокоиться. Здесь надо включить фантазию, можно использовать настенные светильники, торшеры, точечные потолочные светильники. Правда, надо понимать, что все они должны сочетаться между собой. Не стоит мешать различные стили, ведь тогда это все будет выглядеть не очень красиво и отталкивающе. Также не стоит перегибать с количеством ламп и светильников. Иметь возможность включить свет в любом углу комнаты – это, конечно, хорошо, но не стоит ставить слишком большое количество разных источников света. Цветовая гамма – один из самых важных аспектов при оформлении декора спальной комнаты. Наилучшим вариантом будет использование пастельных тонов, так как они не раздражают глаз яркими цветами, а наоборот успокаивают и дают почувствовать уют. Но если душа требует экспериментов, то можно попробовать использовать в интерьере темные тона. Только стоит быть готовым к тому, что это может не получиться. Но если получится, то ваша спальная комната будет выглядеть эффектно и одновременно уютно. С постельными тонами такого результата добиться намного сложнее. Главное правило при оформлении цветовой гаммы – это отказ от использования очень ярких, раздражающих глаз цветов. Наилучшим вариантом для спальной комнаты будет минимализм. Здесь человек отдыхает, поэтому не стоит использовать много предметов, которые будут отвлекать глаз. Главная цель – создание комфортной атмосферы, поэтому не стоит перенасчитать эту комнату. Продумать оформление квартиры и каждой комнаты в отдельности необходимо еще на стадии ремонта. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью квалифицированных специалистов – дизайнеров. Если помещение не требует ремонт, можно ограничиться художественным оформлением. камень и его имитация в дизайне. Одним из смелых и эффективных приемов специалисты считают облицовку стен и некоторых поверхностей декоративным камнем или имитирующим элементом. Это такой материал, который в разумных количествах отлично впишется в любой интерьер и добавит комнате благородства. Для оформления зоны, выполненной из камня, следует выбирать материалы качественно и тщательно отполированные, дабы избежать случайных травм и сделать интерьер максимально уютным. Зеркало – дизайнерский ход для оформления аскетичного интерьера. Зеркало – уникальный функциональный предмет, который способен выполнять и дизайнерские функции. Огромную роль в декоре помещения играет обрамление зеркала. Чтобы придать помещению уникальности, стоит отказаться от традиционных рам и отдать предпочтение неординарному оформлению и размещению. Зеркало – это такой элемент, при помощи которого можно визуально увеличить помещение и изменить его восприятие. Его можно разместить в одной из ниш, которые находится в комнате, когда оно будет выглядеть как некий проем. Можно разместить около зеркала вазы или горшки с цветами и таким образом добиться глубины восприятия. Роспись – проявление творческого потенциала. Вовсе не обязательно расписывать одну из стен комнаты полностью. Это могут быть небольшие фрагменты, выполненные с помощью декоративных элементов. Оригинально и современно смотрится графика на потолке, украшение пространства вокруг основного источника света, люстры. Чтобы разнообразить помещение, не нужно ограничиваться прямоугольным полотном. Роспись безгранична. Она органично впишется в любой интерьер в разной интерпретации. Предметы мебели отличная возможность подчеркнуть достоинство интерьера. Даже самый эскетичный дизайн будет отлично выглядеть, если его разнообразить мебелью, расписанной наручную. Интересный вариант оформления – небольшие декоративные столики с уникальным дизайном, цветочные подставки и даже антикварные комоды. Это были немногочисленные, но очень важные советы по оформлению вашей спальной комнаты. Воспользуясь хотя бы некоторыми из них, вы получите спальню своей мечты. Подписывайтесь на наш канал, мы много знаем об интерьерах.